Когда мы первый раз встретились, мы же видели Создателя. Вот мы с Игорем Арепьем это все проходили. Когда мы встретили Создателя, в первый раз он сказал, «Ну, вы же видите, я же тоже человек, только нахожусь в другом пространстве». То есть он это подчеркнул. «Я тоже человек». То есть это сразу и ответ на ваш вопрос. Какой был первый образ? Первый образ, который был у Создателя по поводу нас. Это был образ человека. То есть он создавал свою копию, свой образ и свое подобие. Другое дело, что нам надо пройти от нашего образа человека к подобию с Богом. Это путь. Это путь развития. Я тоже, когда... Ну, когда учился у отца в школе, создателя тоже вместе с Игорем Марепи, мы, мы сидели за одной партой. Потом так сказать, ну, нам преподавал уроки. Потом я все-таки пытался как-то, ну, какими-то хитрыми путями выведать эти все тайны. И я спрашивал отца: "Отец". А скажи, что было до того, как был мир? Ну, мне думаю, мне казалось, я такой вопрос задал. Отец ответил. Ты был сын мой возлюбленный. Я думаю, сейчас еще что-нибудь хитрее выдумаю. Я говорю, а что было до того, как я был? Он ответил. А до того, вот как только ты произносишь это последнее до, оказывается, это уже последнее до, обратите внимание, то есть до может быть много, а вот это до последнее, так ты снова оказываешься в плену времени. Это очень глубокий ответ. Вот отец, он всегда так, в одном предложении может такую космогонию развернуть. Но это присуще только Создателю. Он говорит именно таким языком. Всеобъемлющим. То есть в нем столько смыслов сразу. И надо думать. Ведь «до» есть в музыкальной грамматике. До одной октавы, до другой октавы, до третьей октавы. Но, оказывается, есть и последнее «до». Вот как только ты произносишь это «последнее до», ты снова оказываешься в плену времени. Время. Мы находимся в какой реальности? В реальности пространства времени. А куда идем? В вечную жизнь. Разница. Как только это «до» произносишь, ты снова в пространстве времени. То есть как только перестаешь ассоциировать себя ну, с нашим зимным эквивалентом, если можно так сказать, ты в пространстве вечности не можешь себя от этого эквивалента отстегнуть как бы все ты в пространстве времени. Вот такой вот ответ. Ну, думать надо, всем надо думать, потому что, еще раз говорю, там всегда, всегда в том, что говорит Отец, столько смыслов. Мы их сразу не можем. Мы их раскрываем только по мере того, как развиваемся сами. Вот наше развитие, Позволяет нам как, как бы вот слой за слоем снимать внешнюю реальность, чтобы прийти к глубинному смыслу. То есть есть внешняя реальность восприятия, а есть глубинный смысл истины, то, с чего все начиналось. И вот его сразу так не увидишь. Это как шелуха у луковицы. Вот снимаешь слой за слоем, пока раз – и к начальному зернышку. Но это огромный процесс нашей личностной, духовной работы, обретение нами знания, разума. Ведь нас ведут к разумности. Мы еще не очень разумны, потому что мы в себе не изжили животную компоненту, которая здесь на земле, с которой здесь на земле все начиналось. Мы минералами были, растениями, животными. И вот мы проходим все эти стадии развития, земного развития. Но как духи мы вечны. Мы всегда были. Этой земли еще не было. И никаких минералов на ней не было, никаких растений. А мы уже были как духи. Духи пришли сюда и начали свой путь развития. В полноте своего выражения, к образу человека, которым, еще раз подчеркиваю, является и Бог Бог тоже человек, и Он это говорит, и Он это подчеркивает, что очень важно, чтобы мы это понимали. Он же просто так ничего не говорит, он сказал слово и думайте, потому что простых слов. У создателя нет.